Доброго времени суток, дамы и господа. Совсем скоро стартанет обновление 10.07. Хотя, если вы это видео смотрите уже позже 22 марта, то оно стартануло. И в запретном крае, в новой локации, имеются новые драконии реликвии. Всего их 8 штук, и они нужны для прокачки новых талантов. В рамках ПТРной учетной записи хочу собрать их все абсолютно на видосике и показать вам абсолютно все координаты этих новых драконий реликвий. Начнем же. С целью того, чтобы облегчить их поиск, я заранее сделал макрос, в котором прописал абсолютно все координаты этих точек. Они имеются на экране, также этот макрос с этими координатами закинул в описание к видосику. Координаты имеются вот тут вот полосочка, и также будем ориентироваться на стрелку. Периодически буду карту открывать. Все зеленые точки, это, конечно же, драконьи реликвия. Шестая скрылась за рарником, вот на зеленая точка. Начнем же сбор. Самое первое находится тут вот, в башенке. Координаты видны. Забираем ее. Первая есть. Летим ко второй. В рамках на учетной записи, почему-то, хоть и персонаж копернулся, но энергия не фуловая, к сожалению. Но это не повлияет никак, надеюсь, на сбор драконьих реликвий. А вот она вторая золотая, уже виднеется. Прекрасно, летим дальше. Третья находится в башенке. Сразу же пролетаем, забираем ее. Четвертая уже виднеется. Вот она золотая. Прекрасно. Летим к пятой. Отлично. Летим к шестой. Она очень высоко. Возможно, мне не хватит скорости или энергии. Придется маленько подождать. Окей, с шестью энергиями это было бы, конечно, намного проще. Надеюсь, мне этого хватит. Нужно забрать ее. Чик. Летим дальше. Седьмая реликвия будет находиться в полуразрушенном здании. Тут нужно внимательно смотреть на крыши. Вот оно, это полуразрушенное здание. Влетаем и забираем. Прекрасно. И плавно перемещаемся к восьмой реликвии. К последней. На самом деле очень быстро они собрались. Я думал, это будет дольше. Но классно, классно. Очень быстро собираются, очень легко собираются. То есть при полной раскачке дракона это не займет много времени. Она, похоже, ниже. Да, вон она золотая. Я немножко не туда прилетел. Окей, okay. на этом все. Все 8 реликвий собраны, и за это мы даже получаем достижение. Круто, классно. А новые таланты, которые мы можем прокачать, при условии, если мы собрали ранее абсолютно все драконьи реликвии, это остановка в воздухе, обучение нового спыла, дракон машет крыльями в обратном направлении и замедляется. И также от него идет Побочный талант. Остановка в воздухе, примененная во время действия азарта небес, дает одну единицу бодрости. Азарт небес ⁇ это эффект, когда у нас дракон синеет, и мы ускоренно восполняем бодрость в процессе полета. То есть таким образом, делая остановку в воздухе, мы можем как-то иначе... Пользоваться своим драконом. Круто, посмотрим на практике, как это будет выглядеть и будет ли это полезно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!